Всем привет, друзья! Вы на канале Дядя Ваня Олив. Совсем недавно ко мне обратился человек с вопросом, что делать, если вдруг у тебя залагала раскладка и совсем недавно все было хорошо, а спустя какое-то время у тебя все стало очень плохо, и ты не можешь перемещаться по игре, не можешь играть, не можешь двигаться, не можешь стрелять, ничего, в общем-то, делать не можешь. Сейчас я тебе покажу пример, как эта ошибка выглядит и как эту ошибку можно решить. Ну а пока мы начинаем, ты можешь подписаться, нажать свой лайк. Напоминаю, что это только для эмулятора, друзья. Для официального эмулятора GM Loop. И вот здесь не ты такой... Понимаешь, что у тебя только мышка работает. только мышка можешь водить. И ничего больше ты не можешь сделать. Control не работает. Стрелять ты не можешь. На пробел ты нажимаешь, у тебя, мать его, блин, в прицел входит. Все остальные кнопочки у тебя... О, заработало, да ты? Ты думаешь, ох, заработало. Но стрелять... Ты не можешь все здесь ты короче начинаешь сливаться и так как эту проблему решить сейчас я тебе собственно и покажу. пошли кружок первым делом для того чтобы эту ошибку решить тебе необходимо посмотреть свои настройки графики заходишь в три полосочки вот эти вот Настройки смотришь, движок какой у тебя стоит, потому что очень часто, друзья, вот здесь вот с движком, очень часто происходит проблемы, когда ты выбираешь один или другой движок, либо OpenGL, либо DirectX, начинаешь менять здесь, у тебя также слетает раскладка. Поэтому я вам рекомендую использовать интеллектуальную раскладку, визуализацию, да, вот интеллектуальную. Дальше, вот здесь вот, если ты не стример, если ты играешь со своего компьютера, то вот здесь вот все можно включать и, ну, попробуй там по своему желанию либо убрать галочку, либо оставить галочку. Ну, многие стримеры, все, кто выкладывает видео там, да, как настроить эмулятор, говорят, вот лучше без галочки. Лично для меня лучше с галочкой, не знаю почему, но мой компьютер с Intel, с Intel процессором работает так лучше. Дальше. А, собственно... Еще часто ошибка раскладки получается из количества DPI, то есть вот здесь ты выставляешь 480, вот, и начинаешь смотреть видеоролики, которые в YouTube, да, и ты заходишь там еще в одни настройки, я тебе сейчас покажу, и там начинаешь тоже менять DPI, значит, вот здесь ультра HD у меня стоит, потому что у меня разрешение экрана, это позволяет, стоит среднее и 90 FPS у меня включены, дальше. О каких же настройках секретных я говорю, которые там люди все тыкают. Да, первая настройка это винт R Если нажать и ввести э, ключевое слово такое регдит, да, и нажать, ОК, OK, то можно войти в файловую систему данной игры путем там определенных вкладочек. ты ты тык по дереву можно перебраться вовнутрь нашей системы игры. И вот здесь, вот, в MDPI, да, некоторые ребята ставят все вручную 610, там, по-моему, сейчас рекомендуют Да, все стримеры, ютуберы, блогеры говорят: 610 херачьте типа от этого будет краси красивее картинка, но вы забывайте о том, что если поставить 610, то картинка она то будет красивее, но раскладка твоего монитора, то есть не будет совпадать, поэтому вот именно эта ошибка и приводит к тому, что твоя раскладка клавиатуры сбивается, понимаешь, да? То есть это первое. Дальше еще где можно такую фигню накладывать? Смотри, ты выходишь вот сюда такой, нажимаешь F9. И заходишь в настройки, тоже насмотрелся видеороликов и начинаешь здесь вот по всем вот этим подсказкам своих любимых ютуберов настраивать свой эмулятор. Необходимо получить функцию для разработчиков сперва, да? Но чтобы ее получить, нужно тыкать вот сюдашечки и номер сборки, да? Ты тыкаешь, тыкаешь, тыкаешь, но мне уже не нужно, я уже получил. Дальше выходишь обратно и получаешь функцию для разработчиков. Вот сюда переходишь и такой начинаешь листать, искать же, где же там DPI себе еще можно накрутить, чтобы у меня картинка была, сука, ну просто пипец. Пипец. Звездец. Вот. И многие здесь тоже 610 вхерачивают. Но я рекомендую ставить, как в настройках эмулятора, как вот здесь вот. вот Как вот здесь вот так же и вот сюда ты просто-напросто берешь и вводишь 480. Если у тебя будет здесь допустим 400, то ну, тогда поставь 400. Не надо вот эту вот всякую фигню себе химичить, ребят. Дальше. Все, ты здесь вот это настроил, не забудь включить GPU ускорение, потому что ну, это реально эта штука. Вот это нужна штука. Все остальное лучше там не меняй. Дальше, ты запускаешь весь свой эмулятор и заходишь в игру. Итак, когда ты уже зашел в игру, да, ты все, это, все там вернул, все настройки сбросил, настроил, все сделал, как у меня вот сейчас было, как я тебе посоветовал. Ты заходишь в игру и нажимаешь F11. Нажимаешь «Раскладка» и смотришь свою раскладку. Обращаешь внимание на место расположения всех кнопочек. И ты должен уже заметить сейчас, что они уже, ну, сейчас они настроены неправильно, да? Для того, чтобы их настроить правильно, тебе нужно вот здесь вот режим раскладки выставить именно такой же, как ты выставил вот здесь. Вот смотри, у тебя должен стать вот такой же режим, как и вот здесь вот. Обращай внимание, запоминай. Движок, игра, вот видишь? И вот здесь у тебя Ultra HD 2K, допустим, стоит. Если у тебя будет 1080, значит, ты там раскладку ставишь. На 1080, если 720, то, соответственно, на 720. У меня стоит Ultra HD 2K, значит, поэтому мы с тобой сюда нажимаем. Соответственно, выбрать Smart 2K. Видишь, опачки. Все выставилось. Все выставилось на нашу с тобой графику, на наше с тобой разрешение. Сохраняешь. Все. Практически здесь все. Если же вдруг бывают такие случаи, у меня такая ситуация была, когда э, ты выставляешь разрешение, да, ну, раскладку своего разрешения, а вся раскладка у тебя находится не вот так, а где-то в левом дальнем углу. Все кнопочки вот эти, все вот так вот, они там, все вот так вот собраны, вот так в кучку все, понимаешь, вот так вот. <coughs> все они вот так вот, вот, вот сюда перемещены почему-то. И ты фиг его знаешь, что это происходит, как это делать, почему оно так вот у меня не бегает, там не прицеливается, там не стреляет. Вот, вады глюк в эмуляторе. И чтобы этот глюк исправить, тебе надо просто сделать сброс и сохранить. И развернуть. И зайти в арену, проверить, все ли работает, Пробел на прыжок, правой кнопкой мыши это прицелиться, стрелять, уклоны, все дела, вот эти инвентарь. Все, ты сейчас просто идешь и проверяешь. Сейчас мы это вместе с тобой сделаем. А ты пока мы будем проверять, можешь уже на... нажать лайк свой, подписку и колокольчик, если тебе это дело сделать несложно. Итак, итакушки, все работает, смотри, контур. Опачки, контрл, мышка пропала, контрл, опачки, контрл, мышка пропала. Так двигает камерой, мышка двигает, бегать, бегать, shift, ё-моё, на shift бежит, без shiftа идёт, пробел прыгает, правой кнопкой мыши прицеливается. Самое главное сейчас мы с тобой проверим, чтобы стреляло ещё, чтобы прям, ну вот просто прям всё. Стр... Упёперный насос, кто-то хаешка. тут припендюрил то мне. Сейчас чуть ли не откисли мы с тобой. Ну откисли, к сожалению, но стреляет, понимаешь? Стреляй, я ед. Соответственно, с тебя лайк. С меня видео. И сейчас я еще на Еще одного. Вальну тут вот этого. Блин, ну меня подсосали. В общем, ладно, все. Я сейчас начну играть. Ты вот это вот там... Сейчас смотришь, как девань тут уже сливается, как лошара, как нодык какой-то. Наказал пацанчика. Наказал, наказуй его. Да идите вы нафиг. чтобы ко мне-то пристали-то? Ой. Ее, первое на сос... Не, ну игра классная на самом деле. Я очень сильно от нее кайфую. Правда, союзниками не везет, понимаешь ли?